В этом уроке, как отправлять рассылку в вашей базе подписчиков, как настроить автоматическую серию писем для ваших подписчиков, как использовать переменные в письмах, чтобы ваш бот обращался по имени, либо указывал на какие-то определенные даты, цифры и прочее, и как можно использовать простые триггеры, на которые бот будет выдавать заранее заготовленный текст. Давайте во всем этом разбираться подробнее. Начнем сразу с приятного. Меня зовут Евгений Карташов. Не знаю, насколько для вас это приятно, но... Я к вам сразу с бонусами. Первое. Я записываю этот бесплатный курс по платформе BuzzleBot, который используется, соответственно, для создания ботов в Телеграме. Это уже не, это не первый урок. Мы с вами уже прошли обучение. Если вы не понимаете, что это из обучение и как гарантированно получать все эти уроки, Слушайте внимательно. Первое. У меня для вас есть приветственный бонус. Пройдя регистрацию по вот этой ссылке или нажав на вот эту кнопку, зарегистрировавшись на платформе Puzzle Put, когда вы оплатите любой платный тариф, к нему вы дополнительно получите 7 дней. Это бонус, который вы получите, пройдя по вот этой ссылочке. Бонус номер два. Все обучающие уроки и все дополнительные обновления, которые будут выходить, я буду публиковать в боте. И уже часть пользователей находится в боте, и они уже получают рассылку о всех письмах, которые я записываю, то есть о всех новых уроках. Все это у нас есть в конструкторе бота. Мы это с вами разбирали в прошлых уроках. Чтобы вы ничего этого не пропустили, Регистрация плюс 7 дней и заходите в бот, и бот будет отправить вам все последующие уроки. Это абсолютно бесплатно, поэтому приятного вам обучения. Давайте переходить теперь к самому обучению. Что мы с вами сегодня разбираем? Мы с вами разбираем постинг, а разбираем с вами сценарий, это автоматический постинг, и разбираем то, как бот может реагировать на определенные триггерные слова, которые вам будут отправлять пользователь, и ваш бот будет отвечать на эти триггерные слова всегда и везде. Давайте смотреть, как это делается. Где у нас находится постинг? Постинг — это то, с чего мы начнем, — это ручные рассылки. Что значит ручные рассылки? Это значит, что вы нажимаете на «Создать пост», выбираете группу подписчиков, и именно этой группе подписчиков вы настраиваете и отправляете сообщение. Как это дело у нас все происходит? Мы с вами нажимаем на кнопочку «Создать новый пост», после чего у нас встречает меню, которое нам уже вам уже должно быть знакомо по работе с конструктором ботов. Что мы с вами здесь видим? Первое, мы видим даты и время. Это то время, когда вы хотите, чтобы это письмо было отправлено. То есть настраивается вплоть до минуты. То есть вы можете выбрать а, любую дату, даже любой месяц, когда должно происходить это, когда должно быть отправлено это сообщение. Ну и также выбрать любой год. Да, аж вплоть до 50 -го года. Представьте, насколько это классно. Дальше. Место отправки. В данном случае подразумевается, что если мы с вами делаем рассылку а, только из бота, и нам необходимо уведомить пользователя только в боте, то есть мы с вами не рассматривали добавление ресурсов. Ресурсы это когда вы добавляете бота, чтобы он делал, отправлял сообщение, допустим, на ваш канал, либо вашу группу. То есть мы можем выбрать также дополнительно, после того, как мы в ресурсах добавим бота, либо канал, точнее говоря, группу или канал, мы увидим дополнительно здесь вкладки, то есть что у нас сообщение будет отправляться не только вот Евгений Карташов, Пазлбот, а еще, допустим, там Евгений Карташов, Пазлбот, обучающий канал. Плюс, и вот здесь мы выбираем список этих категорий. Также, что здесь есть, есть еще? У нас есть категории бота. Если вы помните, мы с вами разбирали в конструкторе, что мы можем задавать разнообразное меню для разных групп пользователей. То есть, допустим, у вас есть пользователи, которые зарегистрировались на вебинар, которые купили ваш продукт, которые прошли определенную серию обучения. И вы в конце этой серии, либо в начале этой серии, задаете им определенную категорию. И вам необходимо сделать так, чтобы пользователи, которые, допустим, проходят только обучение, не получали сообщения о том, что у вас идет какая-то распродажа. Вот это настраивается через категорию. То есть вы задаете категорию категории, с которыми вы работаете и указываете что допустим я хочу чтобы рассылка шла в бот евгений карташов потому что в данном случае здесь нет других ресурсов и у нас есть категория я могу как включить группу что вот вот в эту группу не отправляет сообщения либо включить, что отправлять именно в эту группу, ну, либо можно оставить по умолчанию, то есть оно будет отправлено тем, кто указан. И таким образом мы можем выбрать, что, допустим, у нас вот первое, допустим, это наши платные клиенты, они купили наш продукт, и нам не надо делать им сообщение о том, что у нас идет распродаж, к примеру. Мы ставим, что исключить вот этим пользователям, не отправлять сообщение, тогда мы ставим таким образом, и мы выбираем таким образом списке. Разобрались. Давайте перейдем теперь сразу к, к нашему меню. То есть это та форма, через которую мы задаем сообщения, она для вас уже знакома. Мы можем отправлять текстовые сообщения, а можем отправлять изображения, видео, аудио, медиагруппы, документы, контакты, геолокации и также использовать инлайн-клавиатуру. Ну, в данном случае мне ругают, что необходимо ввести текст определенный. Допустим, привет, подписчики. Подписчики. А, и мы можем вставить инлайн-кнопку да, с определенными действиями, чтобы происходил переход пользователя по, ну то есть туда, куда вам необходимо. А плюс также вы можете поставить изменение сценария либо даже запуск определенного бота, да, чтобы у вас срабатывал бот. А что здесь есть еще дополнительно? Это возможность проведения опросов и возможность проведения викторины, да, то есть вопрос-ответ с э, фигурацией, точнее говоря, с ответом правильный ответ или неправильный. Я думаю, с этим вы и разберетесь. Сразу отвечу, на какой, сразу отвечу на какой момент Иногда бывает такая история, что вы отправляете пользователю определенное сообщение И вы хотите, ему пишите, что если вам это интересно, допустим, нажмите на кнопку да, И вот на эту кнопку вы можете поставить выполнение действий, которое задаст пользователю определенную там категорию а, Или вы можете сказать пользователю, напишите слово, к примеру, там, бонус, хочу бонус И я отправлю вам подарок вот как это реализовывается? Самый простой вариант, который можно реализовать, это просто вы открываете вашего бота. То есть, вот смотрите, я открыл просто бота. После чего вам необходимо создать, использовать определенное триггерное слово. Вот пользователь, допустим, спросил вопрос, можно ли сделать так, чтобы пользователь ввел, допустим, слово 520, и ему было отправлено название фильма. Да, можно. Смотрите, мы создаем просто вот... Самый простой вариант, да? Мы создаем новую команду, обычная команда. Появляется у нас такой блок... И здесь есть вкладка, называется «Дополнительные настройки». И в дополнительных настройках есть фраза, которая называется «Синонимы». Синонимы — это то, как это может называться, и это так через указание этих фраз можно будет вызвать, если пользователь их ведет. Нажимаем на «Изменить». И здесь появляется вот такое, вот такое условие, называется «Полное совпадение». И фраза. Вот, допустим, пользователь должен ввести фразу «520». Или, к примеру, бонус, да, ну просто я покажу сразу несколько вариантов Или определенные, определенные слова Я сейчас покажу это на своем примере, я нажму на сохранить И добавлю какой-нибудь текст вот, Допустим, пользователь вводит слово 520 И он должен получить определенный ответ И здесь можно ввести, что вы искали фильм под 520, 520 номером Отлично Отлично, и тут название фильма, ну и допустим, не знаю, кнопка там на какой-нибудь сайт. К примеру, там лучше использовать в этом случае инлайн кнопку. Так, сейчас э, поставим inline кнопку. Я скопирую ссылку для удобства. Оставлю здесь, допустим, ссылка, чтобы открылся внешний сайт из браузера, который установлен пользователем на телефоне либо на компьютере. И здесь э, ссылка на фильм. Нажимаем на «Ок», OK, закрываем, и изменено. Теперь, если пользователь ведет э, номер 520... Кстати, можете даже это проверить. Э, давайте я тогда удалю эту кнопку. А вы в уроке просто напишите мне слово «520», и увидите, как на это реагирует бот, что мы с вами это разбирали. А так, в целом, вот эта фишка с триггерными словами, я использую себя в разделе «Меню». То есть у меня есть меню, я пишу, что вы всегда можете вызвать меню, если напишите слово «Меню». Я нажимаю на «Дополнительные настройки», и у нас вот здесь список слов. То есть я вписал меню, меню, меню, меню, меню. То есть так как человек может э, указать э, с нестой раскладкой, с ошибками. То есть вы можете все эти варианты сюда внести. Тем самым пользователь будет вводить это слово, и ему будет происходить ответ. Это вариант первый. Второй вариант, что вы можете на э, вот вообще, на вот эту историю повесить отдельную структуру у бота. То есть пользователи, вы отправляете пользователю письмо где э, пишите, допустим, что там, привет, если введешь слово, не знаю, там, 999, получишь подарок. Кнопкой отсюда удаляем, к примеру, мы будем работать через триггер, опросы мы удаляем, это лишняя история. И нажимаем, соответственно, отправить. А, с, и добавим вот этот триггер, к примеру, вот сюда. Да? то есть Давайте я впишу тогда здесь слово 990. Ударю слово а, бонус и впишу слово 999. Я же его указал. 999. Ну и тогда поменяю текст, напишу, что вот ваш бонус. И тогда можно будет сделать, и вы, кстати, это тоже тогда проверите. Я скопирую вот эту фразу. Вы можете вызвать основное меню, писав кнопку меню. Вы как раз тогда впишите потом слово меню. Открыть основное меню. Напишите слово меню. Окей, okay, все, вот эту историю мы с вами сохраняем То есть вы отправите слово 999, ну буквенный набор цифры, да, 999 Бот вам откроет вот это сообщение, после чего вы напишите слово меню И вас отбросит обратно в меню Таким образом, вы в рамках одного бота можете реализовать огромное количество а, ну, звеньев да? То есть вот, чтобы не подключать, допустим, через ботов Вы можете задать в каком-нибудь из уроков бонус Введите слово, не знаю, там бонус и этот бонус откроет вам дополнительное меню, вот, к примеру, вот сюда Вот таким образом можно это все зациклить Это вариант первый, вариант номер второй — это добавлять кнопки и через, через кнопки включать сценарии Сценарии, соответственно, это автоматическая серия писем, которую мы с вами тоже рассмотрим На что здесь можно еще посмотреть? Дополнительные настройки — это включение защиты контента от пересылки, чтобы пользователь не мог скопировать то, что вы ему отправили Достаточно интересная опция Опция номер два позволяет вам автоматизировать повтор контента Я в одном из проектов это использую то есть У меня есть серия из 30 написанных статей, ну то есть рассылок И я просто им настраиваю, что допустим вот это сообщение у нас должно выходить дни недели Допустим должна выходить в понедельник И я ставлю конкретную дату, что вот в понедельник с 5, В 5 в 12, допустим там ноль-ноль Это письмо выйдет в понедельник, получается 5 декабря и так как у него стоит повторение поста, оно будет каждый день недели, то есть каждый понедельник будет повторяться без ограниченного числа повторов. То есть до тех пор, пока а, работает бот. Я могу поставить ограниченное количество повторов, что это письмо должно быть отправлено всего лишь один раз конкретному пользователю. А также я могу сделать следующее. Я могу поставить число месяца. То есть мы можем автоматизировать выдачу контента в течение недели, а можем автоматизировать в количество дней месяца. То есть вы можете поставить, чтобы вот это сообщение, которое вы отправляете, отправлялось каждое первое число каждого месяца. Это тоже интересно. Таким образом вы можете автоматизировать выдачу контента на 30 дней. То есть вы написали заранее посты, вы их отправили, и после того, как они будут опубликованы, они каждый первый первое число месяца будут повторяться. Но помните, что у нас в месяцах разное количество, дат где-то 28, где-то 31, поэтому просчитайте этот момент. Ну, правильным образом. Плюс, вы можете потом ограничить количество повторов, что это необходимо выполнить всего один раз для конкретного пользователя. Убираем да, эту историю. Что у нас есть еще? У нас с вами есть действия Действия а, — это возможность вызвать команды из конструктора, то есть отправить команду или условия, отправить случайную команду из группы, изменить категорию, а, изменить действие в ресурсе, то есть, добавить в ресурс, удалить из ресурса заблокировать, запустить сценарий, очистить корзину, изменить переменные и прочее. То есть мы с вами это смотрели в рамках уже бота, да? то есть вы можете проводить определенные действия с пользователем. И вот это то, что касается именно ручных рассылок. Давайте сейчас я это закрою, я вам покажу, допустим, как я вам отправлял по прошлый урок. Я записал урок, так же как запишу, запишу этот урок, выставляю дату отправки сообщения, место отправки бот, потому что канала или какого-то другого ресурса у конкретного обучения сейчас нету. Все пользователи, которые подписываются на бота, попадают в категорию все категории То есть мне не надо каким-то образом вас разграничивать Потому что здесь только про пазл-бот и нет никакого смысла Дополнительных настроек контента я не указывал Потому что мне не зачем этого делать Я могу, конечно, настроить повторение постов, но это тоже не зачем делать Действия никакие не указывал Потому что не нужно ничего делать с отправленными постами сам пост записывается очень просто. Я беру картинку с YouTube, которую я использую, я его добавляю. То есть я беру фрагмент, который называется а, и, «Изображение». За, за, за, соответственно, за, загружаю его, а, пишу текст, ставлю ссылку а, и указываю ссылку на само видео. Ссылка у нас идет онлайн, то есть я ставлю вот, «Смотреть видео». А в кнопочке «Картинки» добавляются через вот это меню. То есть мы выбираем ту, которая нас интересует действие у нас стоит ссылка, потому что мне необходимо, чтобы ролик у вас открылся не в Телеграме, а в вашем основном браузере, который вы используете на компьютере, либо на телефоне. Соответственно, нажимаю на ОК и нажимаю на Отправить. А, покажу еще одну опцию, которую я вам забыл указать. У нас здесь идут вот такие вкладочки. А что интересно в этих вкладочках? У нас есть функция Черновик, то есть наше письмо, если оно не было отправлено, оно находится в функции Черновика. Мы можем запланировать наше письмо. То есть мы указываем дату, допустим, в будущем и нажимаем запланировать. Соответственно, у нас в таком случае пост. Ну, давайте сейчас покажу. То есть, я выставляю дату в будущем, то есть мы уже установили до да, 5 декабря. Нажимаю на принять и нажимаю на запланировать. Вы видите, что сейчас у нас картинка находится серой, то есть, и на ней написано статус черновик. Нажав на кнопку Запланировать, мы увидим, что она находится в очереди. То есть, у нас вверху пишется дата. То есть, у нас есть запланированная рассылка на 5 декабря в 12.00. А, и она находится в состоянии в очереди. То есть мы ждем наступления данной даты, после чего письмо будет отправлено. После того, как оно отправлено, оно попадает в список ⁇ Отправлено ⁇ И у нас вверху находится фильтр. Если мы нажимаем на фильтр, мы можем посмотреть все отправленные сообщения. Мы можем посмотреть сообщения, которые находятся в очереди. Мы можем посмотреть сообщения, которые находятся в статусе ⁇ черновика. Но в данном случае у нас их нет. Давайте мы их добавим. Мы нажимаем на ⁇ Очереди ⁇ возвращаемся. У нас есть серая кнопочка ⁇ Черновик ⁇ Нажимаем на нее. И мы меняем статус нашего письма на статус «Черновик». Теперь, если мы посмотрим, кто у нас в очереди, никого, потому что мы перевели письмо в статус черновика. Нажимаем на черновики, и мы его видим. Плюс мы можем отсортировать по конкретной дате либо по определенному временному периоду, когда мы все эти письма отправляли. Возвращаемся. Что здесь есть у нас еще? У нас есть кнопочка вот эта синенькая, которая отправляет письмо прямо сейчас. Если я на нее нажму то вы автоматически получите это сообщение в бот. Поэтому делать я этого не буду. И есть еще одна кнопочка с глазиком. Нажав на нее, в бот будет отправлен предосмотр этого сообщения. Давайте я сейчас ее нажму и скопирую то, что мне придет и вам покажу. Вот таким образом выглядит наше сообщение. То есть вот «Привет, если введешь слово 999, получишь подарок» а выше — это те уведомления, которые к вам приходят после того, как вы нажмете на «Отправить пост». Ну и когда он будет запланирован, тоже по времени будет отправлен, он также будет вам отправлен, вам придет такое уведомление, что такой-то ресурс, было отправлено такое-то сообщение, и в нем находится такое-то количество пользователей. В данном случае это все, что касается... Ручного постинга. То есть, с одной стороны, постинг ручной, но если использовать возможность дополнительного повторения постов, вы можете автоматизировать выдачу контента практически примерно на 30 дней. Ну, потому что в месяце, в месяце 31 день, и вот в рамках этого месяца можно это за, ну, автоматизировать. Также возникает другой вопрос. Хорошо, если мы не хотим использовать ручные рассылки, а у нас есть заранее заготовленная серия, которую нам необходимо отправлять пользователю по определенным критериям либо условиям. Эта функция реализуется через сценарии. Давайте перейдем в нее. Как это выглядит? Смотрите, если мы открываем просто вкладку «Сценарий», сейчас я отсюда все удалю. А, еще один важный момент забыл сказать по поводу писем. Смотрите, если мы поставим письма, допустим, ну все, да, все отправлены, и у вас есть какое-то письмо, которое вы шаблонно повторяете из раза в раз. Вот здесь есть кнопочка «Дублировать пост». Если вы на нее нажмете этот пост полностью совсем всем содержимым будет скопирован. Это очень удобно, потому что я, в принципе, так сейчас сделаю. Я напишу там «Доброе время записанного урок», поменяю описание, поменяю ссылку, ну и поставлю, когда я буду отправлять это сообщение. А плюс здесь есть функция а, «Включать и отключать уведомления». То есть если вы делаете рассылки так, чтобы у пользователя не происходило вот это вот не на телефоне, да, звоночек о том, что пришло уведомление, вы можете его отключить. Иногда это полезно, если вы делаете, там, допустим, ночные рассылки. Ну, например, они у вас привязаны ко времени, что у вас акция заканчивается через 2 часа, либо там в полночь, чтобы вы в полночь не отправляли человеку сообщение с, с звонком на телефоне и не бесили его. Вы можете отключать вот эти вот уведомления. А теперь к сценариям. Сценарий, смотрите, позволяет настроить отправку постов в очередной последовательности, то есть в сценарии, то есть с определенным сценарием. В отличие от вкладки Постинг в сценарии... В сценариях каждый пользователь бота а, а, будет получать посты по своему личному расписанию Рассчитанному от даты запуска сценария Запуск сам сценария может быть вызов команды, переход по ссылке и вызов триггера Но, Например, под вызовом триггера подразумевается, что вот пользователь ввел нам, допустим, серия 999 а, И я хочу, чтобы после того, как он ее ввел, запустился определенный сценарий И вот мы можем добавить сюда запуск триггера по сценарию ввода слова там, 999 и также важный момент, что если мы рассылку мы делаем всем пользователям, то есть всей группе пользователей, не в, без разницы, когда они были зарегистрированы, что они делали, то конкретно сценарий начинается с того момента, как пользователь попал в сценарий. И это именно интересно использовать то есть с точки зрения, ну, к примеру, так как у меня очень много именно информационных проектов, то у нас специфика такая, что мы в зависимости от пользователей, от действия пользователя, например, он открыл наш сайт, он прочитал e-mail, он получил сообщение, он нажал на кнопку, мы реагируем на его действия. Вот он нажал на кнопку, мы понимаем так, ага, ему это предложение интересно, давайте мы его закинем в сценарий. Или наоборот, мы ему отправили 7 сообщений, и он ни, ни на одну кнопку не нажимал, ни одну ссылку не использовал. Значит, мы можем включить в другой сценарий для тех, кто не нажимает на кнопки и отдельно с ними разговаривает. Вот для этого используется сценарий. Нажимаем на «Добавить сценарий». У нас появляется сценарий, который называется название «Сценарий 1». Мы можем его... Переименовать и можем его дублировать То есть мы можем написать какую-то серию, а потом просто ее копировать То есть в этом смысле пазлбот очень удобный, он позволяет копировать многие блоки Нажимаем на открыть, ну давайте назовем, допустим, демонстрация к уроку Нажимаем на ОК А вкладочка слева подразумевает, что у нас бот включен или выключен, то есть сценарий Нажимаем на открыть, открывается сценарий Здесь есть вкладка, называется «Настройки сценария». Что подразумевается под настройкой сценария? Автоматическое отключение сценария. Это говорит о том, что пользователь по нему пройдет, и сценарий будет выключен. Или у нас есть завершение после выполнения всех постов. То есть в данном случае подразумевает, что если вы, допустим, пишете какую-то серию писем И вам необходимо сделать так, чтобы вы потом со временем будете добавлять письма И необходимо, чтобы эти письма продолжали приходить именно эти, к этой категории Вам нужно отключить завершение после выполнения всех постов Потому что если я сейчас сюда добавлю, допустим, всего лишь один пост И нажму на завершение после выполнения всех постов То пользователи, которые будут сюда добавлены они э, и получат первое письмо, то при вот такой настройке все последующие письма они не будут получать, потому что они, для них уже это выполнено То есть сценарий это автоматическая работа, которая продолжается неограниченное количество времени, если у не указано другое А плюс мы можем сделать настройку запуска по определенным дням, то есть допустим, чтобы у нас работал сценарий с бонусами только по субботам, только по воскресеньям, ну то есть в определенные даты когда можно записаться на вебинар, только во вторник. Пишите слово вебинар и получите данные. То есть если человек пишет сообщение вебинар и э, не срабатывает условия, ему не будут отправляться никакие сообщения. Можно заблокировать количество прохождений на одного пользователя, то есть чтобы он не злоупотреблял и не проходил 3-4 раза серии. Ну, то есть э, посмотрите, как это делать. А, и возможно настроить перезапуск при повторном вызове сценария. По сценариям подразумевается, что мы можем настроить триггер, чтобы человек с, запускал этот сценарий после того, как он вел вот эти, допустим, там три девятки. А, и если мы скажем, что если он еще раз ведет три девятки, то тогда пусть у него все заново срабатывает. То есть это тоже тогда можно отключить, чтобы пользователь не злоупотреблял, не пользуется акциями. Сохранить. А, все, дальше настройки простые. Мы нажимаем на добавить пост у нас мы видим уже э, наше меню, то есть наше старое меню, да то есть знакомое, точнее говоря, нам. Это текст, изображение, видео, аудио, геолокация, контакт, документ, мини-группа. Плюс мы можем запланировать, либо добавить черновик, проводить действия с пользователем, действия стандартные, то есть мы можем вызывать триггеры, можем добавлять его в боты, менять ему категории, ну... Уже известно для вас. Есть дополнительные настройки, то есть выбор определенных групп, кому будем отправлять эти сообщения. Можем изменять список. То есть это как раз можно использовать, что вот у нас есть, допустим, основная группа пользователей, которая проходит обучение в боте. И нам нужно тех, кто его прошел, то есть прокликал все кнопки в боте. Мы, допустим, ставим этому пользователю, что он получил там основную серию ботов. И исключить этих пользователей от рассылок. И тогда мы просто исключим ее. Ну, я вот просто как пример вам накидываю. А можем изменить место отправки. То есть откуда должна исходить отправка. а И что тоже важно, можно настроить повторение постов, то есть ограниченное количество повторов, что если пользователь, к примеру, не нажимает на кнопку и не срабатывает там триггер, либо он не вводит кодовое слово, которое его исключит из данной рассылки, то мы будем это повторять письмо, допустим, там три раза каждый четверг, либо там каждый месяц, пока он не купит наш продукт, ну, к примеру. А тип отправки у нас как раз есть вот уже конкретная механика. Можем отправить письмо сразу, то есть пользователь вводит, допустим, там переменную 3, 3 девятки, и мы ему сразу начинаем серию бонусов. Либо мы ему вводим данные через, допустим, через один день ему отправить это сообщение. Давайте я просто покажу пример. То есть первый день после запуска сценария напишу, что текст у меня будет вот такой вот, и нажму на сохранить. То есть мы нажмем на запланировать. То есть у нас есть сценарий, который начинает срабатывать через один день после подписки пользователя То есть после того, как он попадает в этот сценарий и ему будет отправлен вот такой текст Мне, допустим, необходимо сделать еще одно сообщение, которое будет отправлено через... Случайно кликнул больше раз, чем надо Так, нам нужно а, поменять настройки То есть это письмо у нас отправляется через один день Вот это письмо отправляется через три дня после предыдущего и вот и тоже три дня. Бывает такое, не, не сразу срабатывает. Обновляйте страничку, перепроверяйте. То есть здесь мы отправляем вот это письмо через три дня и, допустим, один час, а ты у нас будешь отправлен через четыре дня и пять минут. Вот это письмо отправляется сразу через день, вот это отправляется через 3 дня после вот этого. Вот это письмо отправляется через 4 дня после вот этого письма. И таким образом мы можем настроить просто плановую отправку пользователям в определенное количество времени. И настроить исключения, по которым мы будем отправлять исключать пользователя. То есть мы можем ставить а, кнопки. При вызове кнопок будет срабатывать команда, например, нажал на кнопку 1, добавить его в категорию первую Нажал на кнопку вторую, нажал на кнопку вторую, но не купил продукт И таким образом можно настроить достаточно сложный сценарий Также здесь есть настройки на отправку в конкретное точное время В число месяца, то есть мы с вами уже говорили, что каждое первое число месяца может отправляться Или в определенные дни недели и вот таким образом можно полностью настроить сценарии, которые будут срабатывать в зависимости от, ну, как бы нужд вашего бизнеса. Плюс мы настроили, допустим, одну демонстрацию, в один сценарий, и нам необходимо его продублировать только с другими переменами. Мы нажимаем его просто на дублировать, у нас появляется сценарий номер 2, в котором мы теперь можем внести коррективы, в который мы будем добавлять пользователей уже из других, получается из другого порядка то есть он выполняет другие действия мы его добавляем в, в другой сценарий забыл добавить может у вас, у вас может стать вопрос а каким образом пользователь будет добавлен конкретно в этот сценарий допустим вот в демонстрацию уроку первого а все очень просто то есть мы с вами сделали триггер вот здесь допустим мы сделали триггер когда пользователь вводит слово 999 и по нему ему автоматически идет отправка вот этого сообщения но здесь у нас есть вкладка действия в этих действиях мы нажимаем на добавить действия, и у нас здесь есть изменить сценарий. После чего мы ставим э, изменить список и выбираем сценарий, который должен сработать по пользователю. То есть, допустим, вот этот сценарий мы у него отключаем. Окей. Э, я сейчас бота не обновлял. Как вы помните, у нас уже там два сценария. То есть у нас должен появиться второй сценарий с другими названиями. Просто надо сейчас бота обновить. Ну, давайте сейчас я его обновлю. Открою еще раз эту вкладку с ботом. Действия, изменить сценарий Вот видите, теперь у нас демонстрация к уроку 1 Мы говорим ему, что вот добавить его сюда А с этого сценария его выключить Все, теперь пользователь, который, соответственно, запустит нашего бота Он будет исключен из сценария номер 2 И будет добавлен к сценарию номер один. Ну, в данном случае демонстрация к уроку 1, демонстрация к уроку 2 И таким образом мы можем зациклить наши серии Которые пользователь будет приходить в наших уроках вот такая история, то есть ничего сложного в этом нет, надо просто это все посмотреть а, и попробовать поработать с ботом напрямую То есть вы открываете боты, запускаете и смотрите, как это работает И последнее, что стоит добавить, то что урок уже длинный получился, это то, что мы можем в наших письмах использовать переменные То есть у нас списки переменных находятся во вкладке переменные, где есть конкретное указание, что first name а, это имя пользователя с ссылкой FirstNameText — это имя пользователя текст. То есть, используя эти перемены, вы будете вставлять либо ссылки, либо обращаться по имени, либо обращаться по юзернейму. Юзернейм — это именно название вашего бота, как вот оно у вас вписано в боте. Допустим, в данном случае у меня юзернейм — это вот DonPuzzleBot. Don Если я ставлю переменную юзернейм, у меня будет просто отображено вот это имя. Если я ставлю переменную first name, да то есть у меня будет сказано вот «Евгений Карташов». И таким образом мы можем использовать наши данные Плюс здесь очень много присоединения в бота, либо в ресурс То есть даты конкретно, это какие у пользователей активные сценарии Это в каких он категориях находится Данные, соответственно, по ссылкам, то есть когда он запустил определенные переменные Когда он вносил последний платеж, как он оплачивал до, до какого времени у него действуют платежи, как, за что он оплачивал, да, то есть э, наименование, то есть конкретную услугу, которую он оплатил, назначение платежа. Плюс вы можете добавлять свои группы, да, которые вы будете использовать. Вот таким вот образом все это дело выглядит. Смотрите, мы с вами уже прошли достаточно большое обучение, да, то есть мы с вами посмотрели, как вообще работает Puzzlebot, каким образом выглядит ваше меню, каким образом работает э, сам. Конструктор бота, да, то есть мы с вами все это дело посмотрели, посмотри, посмотрели, как работают триггерные слова и каким образом работают ручные и автоматические рассылки. Сделаем так, попробуем собрать на этот урок 100 лайков, да, я думаю, вы, вы спокойно можете это сделать. После чего пишите комментарии на YouTube, на какую тему или с какими, какие у вас есть вопросы по настройке ботов, у вас есть, мы будем стараться в последующем записывать уроки, конкретно описывая те проблемы либо те э, кейсы, которые вам необходимо реализовать для вашего бизнеса. Напоминаю, для того чтобы не пропускать никакие уроки, вам необходимо нажать на описание к этому ролику на видео, нажать на обучающий бот, после чего вы будете добавлены в обучающий бот. Он вас поприветствует, скажет здравствуйте, обратиться к вам по имени. И начнет вам выдавать все уроки, которые мы с вами сейчас записываем. И все последующие уроки, которые будут записаны, вам бот, соответственно, тоже отправит. И для того, чтобы вы не пропустили приятный бонус в виде 7 дополнительных дней к вашему тарифу, нажимайте на вот эту кнопочку регистрации на платформе. И все, добро пожаловать на обучающий курс, добро пожаловать на платформу PuzzleBot, настраивайте своих ботов, зарабатывайте денежку, и пусть у вас все будет хорошо. Все, увидимся в следующих роликах. Спасибо за просмотр, с вас 100 лайков, и увидимся тогда с в следующих уроках. Все, пока-пока.